Значит, накопилось несколько тем для разговора, и одна из них это такой пример не то чтобы неслыханный, но довольно-таки радикальной либерализации воздушного пространства у нас в России. В отдельной части. В России. отдельной части, но тем не менее, потому что традиционно российские регулирующие органы очень жестко контролируют, и в общем это довольно оправданный подход, контролируют собственный рынок и защищают его от иностранцев. Вот. Но тем не менее мы видим, вот, что в Санкт-Петербурге аэропорт Пулково получает возможность так называемая седьмая свобода воздуха. Это возможность для иностранных перевозчиков летать, выполнять полеты из третьих стран. Лоу-кост компания Визеев, которая формально считается венгерской, она может выполнять полеты не из Венгрии в Санкт-Петербург, а она может, например, выполнять полеты ну, откуда угодно со стороны Евросоюза. Ну, известно, что Россия одна из немногих стран, воздушный транспорт, которой 100% подчиняется вот этим вот архаичным и малоприменяемым в мире сейчас с ну, двусторонним соглашением о воздушном сообщении, так называемом. Все попытки эту систему каким-то образом модернизировать, эти попытки предпринимались активно в начале двухтысячных годов, они, собственно, мало к чему привели. И вообще идея возникла в результате лоббизма не авиационных кругов, а таких общеэкономических, что ли и локальных питерских, но вообще это действительно неслыханно. И в той конфигурации, которая есть, конечно, это способно потенциально нанести колоссальный ущерб э, россии, российским авиакомпаниям, и, я бы сказал, российскому воздушному транспорту в целом. Однако, с другой стороны, это очевидно, если это состоится, это будет очень привлекательно для э, потребителей. Но нехитрый пример показывает, что приход э, с зимнего сезона этого года двух перевозчиков новых на Лондон уже сейчас тарифы э, ну, существенно снизил. Я имею в виду приход э, Визер, который в Лондон начинает летать, и э, Уральских авиалиний, которые тоже, тоже это делают. И тарифы ну, реально у этих новых авиакомпаний существенно ниже, там почти в два раза. Но, ну, естественно, традиционные перевозчики, Брейшер Аэрофлот, будут просто в любом случае вынуждены немножко тарифы снизить. Это, очевидно, произошло бы, если в Питере бы это разрешили седьмую свободу, и туда пришли бы лоукостеры. Скорее всего, это могло привлечь туристов выходного дня из Европы. Могут появиться направления, по которым российские авиакомпании и пока и не летают, то есть в этом смысле это да, на первый взгляд не очень конкуренция, но с другой стороны, если рассматривать это как прецедент и как возможность раскрытия, э, так сказать, таких, ну, тиражирования этого опыта в других аэропортах, то тут безусловно нужно смотреть за тем, чтобы паритет бы сохранялся. Но при, в рамках нынешней системы у нас э, просто паритет невозможен, потому что внутри Евросоюза это многосторонние соглашения. Uh -huh, uh -huh. Российская авиакомпания, чтобы получить паритетные возможности с тем, что сейчас получают вот эти, могут получить лоукостеры, это возможность летать, например, между э, Парижем и... ну и не знаю... Барселоны. То есть вот, вот это вот была бы, так сказать, седьмая свобода в рамках Евросоюза, которую получили бы наши авиакомпании. И здесь, с одной стороны, конечно, можно задавать вопрос, насколько наши авиакомпании к этому готовы. Вот, но кто знает, то есть в этом смысле, вероятно, все-таки движение в сторону либерализации, оно неизбежное. И здесь необходимо двигаться, но тем, чтобы отстаивать и права российских перевозчиков. Конечно же, идеальным, идеальным решением, на мой взгляд, было бы гармонизация правил с правилами Евросоюза, то есть подписание горизонтального соглашения об открытом небе, это бы открыло дверь для российских авиакомпаний для работы более свободной в Европе, это открыло бы возможности европейских авиакомпаний в России, но мы тогда не были готовы, но а сейчас тоже тем более не готовы. Но это, с 20... учетом того, что Минтранс занимает на ну, явно непозитивную позицию, ассоциация эксплуатантов занимает крайне, крайне негативную позицию, я думаю, что ничего ужасного не произойдет. Ну в любом случае это относительно компактный эксперимент, на котором У -у -у. можно посмотреть вообще протестировать, как вообще, насколько такая модель работоспособна. Да.